Приветствуем друзья! С вами проект «Мой формат». Андрей, как красиво на территории Казанского кремля. Так бы осталось здесь жить. Кстати, в середине 90-х годов в некоторых зданиях жили казанцы. В 1954 году планировали снести центр Казани и построить здесь высокие здания. Но, к счастью, этого не произошло. Как не удалось сохранить историческое наследие, сегодня и расскажем. Свияжд – это небольшое село на берегу Свияги. Оно ведет свою историю от Ивана Грозного. По его поручению в 1551 году здесь соорудили крепость. Она нужна была при взятии Казани. В борьбе за Казань во время гражданской войны в Свияжд прибыл нарком по военным делам Лев Троцкий. Это было в августе 1918 года. А на котором Троцкий ездил по стране, был украшен яркими лозунгами и плакатами. Это настоящий штаб для мобильной политической работы. Это революционерка и соратница Троцкого Лариса Рейхнер. А это сам Лев Давидович, работает за столом, пишет приказы и отправляет телеграммы при помощи этого аппарата Морзе. Давайте не будем ему мешать работать. В 1955 году часть Свияшка вышла под воду. Дорогу и суши затопило, и он стал островом. все-таки памятники архитектуры сохранились. Слияшский Богородицы Успенский Мужской Монастырь, построенный в 16 веке, в 1953 году, стал психиатрической больницей. Спустя 40 лет его вновь вернули верующим. С 2010 года остров активно восстанавливают. Некоторые жители острова не захотели прощаться с ушедшей эпохой. Этот дом выглядит так, как было в 20 веке. Вообще в Казани сейчас на государственной охране стоит более 500-556 объектов культурного наследия. Кроме этого существует еще историческая среда. Объектов исторической среды у нас более четырех сотен. С конца 20-х годов в городах стали появляться типовые дома. Этот квартал появился одним из первых. Воды и канализации в домах не было. Сюда въехали работники близлежащих заводов. Жилья в растущих советских городах не хватало. Для решения жилищной проблемы строили двухэтажные деревянные дома и монументальные строения модных архитектурных стилях — конструктивизм и неоклассицизм. Именно такие дома считают архитектурным наследием прошедшей эпохи. Изначально в первых советских пятиэтажных домах в Казани тоже были коммунальные квартиры. В середине 30-х годов здесь жили работники НКВД, которые охраняли пороховой завод. Поэтому строение прозвали Дом полка. Каждая семья имела собственную комнату, а вот кухня и уборная были общими. Мы считаем, что мало внимания к советскому наследию. Например, недавно был поставлен на охрану соцгород в ее строительном районе. По закону памятник можно вносить в реестр наследия, когда ему исполнилось уже 60 лет. Строить дом для работников предприятия стало доброй традицией советских времен. Когда-то в этом доме жил летчик, герой Советского Союза Михаил Симонов. После войны он работал в Казани, испытывал новые модели самолетов. Сейчас здесь живут его сын с семьей. В 50-х годах прошлого века советское домостроение стало преимущественно индустриальным. Архитектурные излишества ушли в прошлое. Дома стали простыми и функциональными. Их метко прозвали «Хрущевками» по фамилии генерального секретаря коммунистической партии Никиты Хрущева. Этот дом хрущевского типа появился в городе один из первых. На улицах Казани стоят здания советской эпохи, которые действительно являются уникальными. Но жители города к ним привыкли. Казанский цирк в виде летающей тарелки стал первым бетонным монолитом в Советском Союзе. В 60-е годы это здание произвело фурор. Постройка этого цирка было событием мирового значения. Его даже напечатали в учебниках для студентов-архитекторов. Это единственный цирк в таком стиле. В Советском Союзе были не только ударные комсомольские стройки, но и не забывали о сохранении объекта культурного и исторического наследия. Одним из примеров является Елабужское чертово городище. Елабужское городище представляло собой комплекс оборонительных сооружений. До нашего времени сохранилась одна единственная башня – так мы можем прикоснуться к древней истории. Этому дому больше 180 лет. В нем прошли детство и юность художника Ивана Шишкина. Внешний вид дома остался без изменений за все эти годы. Эту комнату называли «Большая парадная красная гостиная». Которые принимали гостей. Все предметы в доме являются подлинными. Эту мебель начатая племянница Шишкина увезла с в собой в Москву в далеком 1937 году. В Елабугу она вернулась спустя 80 лет. У каждого предмета в этой комнате есть своя история. Например, этот туалетный столик Иван Иванович Шишкин подарил своей любимой племяннице Елизавете в качестве приданого. Эта картина «Жатва» – самая ранняя работа художника, написанная им в 16-17 лет. Это оригинал. В 1941 году порог этого дома переступила эвакуированная из Москвы поэт Марина Светаева. Она вошла в жилище кузнеца Бродельщикова, чтобы провести здесь последние 10 дней своей жизни. Дом-музей был основан в 2005 году. До этого это был обычный жилой дом. Многие вещи были утеряны, но что-то удалось сохранить. обстановку. Сотрудники музея воссоздали по воспоминаниям Хаяи. За этой шторкой и жила Марина Цветаева. Кровать, на которой она спала, была сдана у металлолом. А это зеркало до сих пор помнит облик Марины Цветаевой. Елабуга расположена на берегу реки Каму. Ниже по течению она впадает в Волгу. Если плыть дальше, то на Волжском берегу можно увидеть руины древнего города Болгар. Именно туда я сейчас и отправлюсь. Древний город Болгар, построенный в X веке, был разрушен дважды. После 15 века больше не восстанавливался. В середине 60-х годов 20 века город представлял собой жалкое зрелище. Для изучения и охраны памятника истории в 1969 году был создан Болгарский музей-заповедник. Его работники сразу взялись за дело. В этом же году был отреставрирован Северный мавзолей. Причем заново отстраивать исторические здания было бы неправильно. Руины скрепляли, а местами настраивали. Так, чтобы была видна линия между старой и новой частью здания. С начала 21 века древний город преобразился. Новое здание было решено строить за пределами исторического городища. Благодаря этому древний Булгар остается признанным историческим памятником и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таких объектов на земле чуть больше тысячи. Благодаря памятникам, музеям, да и просто красивой архитектуре Вияшк, Булгар, Елабуга и Казань притягивают туристов. Если бы не труд археологов и историков советской татарии, культурное и историческое наследие этой земли могло бы и не сохраниться. Давайте бережно относиться к наследию, которое оставляют нам наши предки. И будем надеяться, что наши последователи никогда не разрушат то, что мы с вами сейчас и даем. Пока-пока!